И всем привет, добро пожаловать в игру под названием Лего Лего Старвартс. Да. Так. Я очень обожаю эту игру. Это первая часть моя. История, свободная... Да, история, потому что нас свободный режим не открылся. Так, продолжаем. Мы, Мы... Мы летим. Открыли. К нам кто-то подбегает. Привет. Привет, что... Привет. Привет. Привет. Привет. О -о. Привет, да не ребята, да. так пришло время разобраться. Это... Давай. А, среди директоров ты был. Вышел нафиг все грабил. Где деньги мои? Погиньте я не вижу всех, что для За Россию! Открыю. Открыю. Открыю. хе я спешу. That's a good one. Ой! Ну, да. Пошли. Пошли обратно. Не, смотрите, как я сейчас пробую. Опа. сюда. О, я люблю эти штучки. Да, я люблю. Тихо, тихо, тихо. На, это этот... My family. Net Пошли, чувак. И... Так. Я Я я Они такие... ⁇ за этим я... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!